Это самый широко известный способ отправки денег с Италии, но он не пользуется большой популярностью у украинцев, несмотря на то, что эти компании имеют большую репутацию и имеют большое количество точек, которых можно получить перевод. Ведь стоимость перевода достаточно высокая. Например, на более известные игроки на рынке, как Western Union и MoneyGram, Предлагают отправить перевод в среднем за два с половиной процента три от суммы перевода, что достаточно дорого. Обратите внимание, что стоимость перевода зависит не только от суммы, но и от способа проведения транзакции с помощью платежных карт или наличных выделений. В последние годы конкуренцию этим компаниям составляют новые игроки, такие как RIA и Intel Express, так как тарифы по международным переводам у них ниже. А для отправки перевода с помощью системы SWIFT и у отправителя и у получателя должны быть счета в банке. При этом этот способ подходит для отправки более значительных сумм от нескольких тысяч евро. И отправитель должен иметь возможность подтвердить источник дохода. В наше время все легально устроенные иммигранты получают деньги на карточку в местном банке. Поэтому... Получить деньги можно несколькими способами. Это обналичить деньги по заграничной карточке уже в Украине и воспользоваться такими сервисами переводов с карты на карту, как PaySend, TransferWise и другими. Для проведения перевода и отправитель, и получатель должны иметь банковские карты. При этом деньги отправить можно из дому в любое время суток с помощью интернета. Да и тарифы будут более демократичными, чем с помощью международных систем переводов. Но в то же время получатели имеют возможность получить деньги лишь в национальной валюте по курсу, установленной системой на дату выплаты. Для того, чтобы воспользоваться этим способом, и отправитель, и получатель должны открыть электронный счет в системе. После этого отправитель пополняет его и пересылает в системе деньги на счет получателя. При этом стоит отметить, что хотя открытие счета может быть бесплатным, обычно за каждый другой этап операции, это пополнение, перевод, обналичивание, придется заплатить комиссию. А к тому же не стоит забывать об ограничениях в данных системах. Так PayPal до сих пор не позволяет вывести деньги на счета в украинских банках.